Здравствуйте! Ваш заказ выполнен и вот этот газогенератор S300 ACS3 готов к отправке в ваш город. Ну вот такая вот у нас получилась модель в комбинированном цвете, черный с серо-голубым. Достаточно приятные цвета. Вот, ну и сейчас я подключу горелку, запущу газогенератор и покажу вам как же он работает. Использовать я буду горелку вот эту. Эта горелка. Мед 206-2 Подключаем горелку к быстроразъемным штуцерам Включаем электропитание Для запуска газогенератора необходимо прикоснуться к сенсору контроля фазы Провести тест контроля фазы На дисплее надпись сменилась с надписи Северс Company на You Can Start То есть вы можете начать работу. Для запуска газогенератора необходимо нажать центральную кнопку и установить то тот уровень давления, который вам необходим для использования газогенератора в паре с той или иной горелкой. Вернее, с тем или иным диаметром сопла этой горелки. Чем меньше диаметр сопла горелки, тем меньше требуется давление, вырабатываемое газогенератором для работы этой горелки. Сейчас я установлю максимальное давление, а максимальное давление это 0,6 атмосферы. Вот, вы можете увидеть, что давление поднялось до э, установленного мной максимального значения и выработка газа была прекращена. А, также вы можете услышать, что включился вентилятор охлаждения. Эта система полностью автоматическая. Вентилятор сам включается при температуре электролита в 30 градусов. Ну, в нашем помещении сейчас достаточно жарко, если быть точным, 20, почти 28 градусов. Сегодня у нас тут целый день проводятся тесты работы различных газогенераторов, поэтому в помещении достаточно жарко. Итак, сейчас вы можете услышать, что вентиляторы выключились, то есть температура снизилась буквально на пол градуса на градус, и вентиляторы выключились. Как только температура достигнет 30 градусов, вентиляторы опять автоматически включатся и будут охлаждать, пытаться охладить электролит до температуры ниже чем 30 градусов. Итак, теперь... Давайте зажжем горелку. Для предотвращения возникновения обратных хлопков необходимо зажигать горелку, открывая только синий вентиль. Через синий вентиль подается гремучий газ, максимально обогащенный парами жидких углеводородов. В качестве жидких углеводородов я использую бензин-галоша. Итак, зажигаем пламя. Сейчас пламя горит максимально обогащенная, как я уже сказал, парами жидких углеводородов. Вы можете увидеть ярко выраженное основание голубого цвета. Это свидетельствует о том, что в газовой смеси присутствует углерод. Вы можете потушить горелку, не опасаясь за возникновение обратных хлопков. Как вы можете увидеть, пламя потухло абсолютно тихо, и его горение напоминает классическое горение таких газов, как метан, пропан, либо ацетилен. Итак, зажигаем еще раз пламя. Повторюсь, открываем только синий вентиль, зажигаем пламя. Но в процессе работы, если это необходимо, и если вам необходимо увеличить температуру горящего пламени, открываете красным вентилем подачу чистого гремучего газа. Таким образом, вы увеличиваете температуру горящего газа до того уровня, который вам необходим. Диапазон э, температуры, которой вы можете оперировать, варьируется... От 800 до 3000 градусов. Достаточно обширный диапазон. Чем больше углерода в составе газовой смеси, тем холоднее пламя, но тем более оно энергоемкое. Итак, повторюсь. Открываем синий вентиль, зажигаем пламя и добавляем красным вентилем чистый гремучий газ для увеличения температуры. Если это необходимо. Сейчас, если я перекрою полностью выход газа через синий вентиль, вы увидите, как горит чистый гремучий газ, не обогащенный парами бензина, парами углерода. Вернее, углеродной составляющей. Вот, вы можете увидеть, что пламя практически прозрачное, оно малозаметное, и синего основания у пламени нет. Это горит чистый гремучий газ. А теперь я добавляю углерод, пары бензина. И вы опять можете увидеть, что у основания пламени появилось ярко, выраженное, ярко, выраженное, э, ярко выраженный язычок голубого цвета. Это углерод. И это пламя безопасное с точки зрения возникновения обратных хлопков. Для того, чтобы потушить горелку без обратных хлопков, сначала полностью перекрывайте красный вентиль. Перекрыли. И только потом, не опасаясь, закрываете синий вентиль. Итак. Как вы можете увидеть, газогенератор прекрасно работает. Повторюсь, это горелка Don Med 206 206.2. У этой горелки имеется. 8 сменных насадок, эта горелка имеет максимальную комплектацию, в ней 8 сменных насадок, 7 насадок имеют различный диаметр сопла от 0,15 мм до 1,2 мм. И плюс к этой горелке прилагается 8 насадка, имеющая мультисопловый наконечник. Наконечник предназначен для плавки металлов, либо для обжига, либо для просто получения широкого пламени. Итак, как я уже сказал, ваш газогенератор готов к отправке. Он прекрасно работает. Ваш газогенератор до момента отправки будет еще неоднократно подвергаться различным тестам и проверкам. После того он будет упакован и мы сможем отправить его в ваш город. Итак, благодарю вас за просмотр. Всего доброго. До свидания.